Короче, ребят Из-за того, что вот эта хуета постоянно у меня вылетает Я, скорее всего, не буду стримить до появления нового телефона Если он не появится ГГВП перейду просто на компьютерные игры И создам новый канал Потому что, честно Она мне сидит вот здесь в почечках Надеюсь, вы меня поймете Если поможете с телефоном Буду очень благодарен ну а пока стримы закончились Насчет видео я не знаю Может вообще выйду на работу